Доброе утро, дорогие друзья. Доброе, по-настоящему теплое утро и бизнес-завтрак на радио Меджиометрикс. Меня зовут Роман Дусенко. Я улыбаюсь уже очень хорошо широко, широко, потому что напротив меня сидит прекрасный человек Алексей Коровин. Алексей, доброе утро. Доброе утро, Роман. Доброе утро, коллеги. Да, и вот мы только что э, сейчас занимались коррекцией вот, или проверкой твоего большого написания. Смотри, сколько много всего написано. И финансист, и предприниматель, и бизнес-наставник, и сооснователь бизнеса. Вот... Э, ну, наши с тобой встречи они такие периодические, да. Я помню первая самая наша встреча, когда я узнал о тебе высочайшем уровне топ-менеджера, который приходил на должность председателя управления банка УТП. Это был 2000 какой Это был седьмой год. Седьмой год. Седьмой Потом мы с тобой периодически там в разных атмосферах плавали, потом где-то встречались в году, наверное, в 2013 в четырнадцатом. И вот девятнадцатый год. И я все время наблюдая за тобой, смотрю как происходит твоя личная трансформация поэтому мне очень интересно было бы сегодня рассказывать не столько и не только о обучении которое приведет к эффективности uh -huh. как накладет это на твою личную трансформацию и вместе все это перекручивать как тебе такая идея отличная идея погнали Отлично. давай поехали. расскажи мне пожалуйста кто такой алексей король просто человек просто человек который живет который радуется жизни который старается скажем так Забирая что-то от этого мира, что-то этому миру давать. То есть Потому абсолютно что... в балансе. Наверное, сейчас да. Наверное, сейчас я в той точке, которая, которая, которая долго шел, когда я могу, собственно, совместить и управление бизнесом и, скажем так, работа над стратегией, ну и общение с огромным количеством разных совершенно людей, которые… каждое общение оно меня очень сильно вдохновляет и мотивирует. Ну я слышу с точки зрения вот того, если я как коуч, да, я слышу очень важные такие вещи, которые поддерживают в тебе состояние топа. И стратегия, и управление, и размышление и отдача в мир. Ты знаешь, я очень часто читаю твои рассказы, которые ты пишешь в Фейсбуке. Это классная штука, и они показывают вот человека еще и с другой стороны. Ведь через рассказы мы вольно и невольно транслируем свои ценности. А вот ценности той компании, в которой ты сейчас работаешь, Skills Cup. Skill cap, да uh -huh. Как правильно, кстати. Вот, скиллкап. Скиллкап. Это, бы, по сути, да. один из наших клиентов в компании Avon, там, они очень точно обозначили, что это, по сути, навыки, навыки за чашечкой кофе. Навыки за чашечкой кофе. Поэтому скиллкап, кап это, с одной стороны, это чашка, кофейная чашка, с другой стороны, это кубок. Uh -huh. Кубок, победа. Как победитель. Да, как победителя. Скажи мне, пожалуйста. И вот... Какие ценности вы со своим основателем, там, с коллегой, с партнером разделяете угу. с топ-командой? Что для вас самое, ну, ради чего вы все это делаете? Мы, мы видим ситуацию таким образом. Вот мир, мир сейчас стал меняться, и каждый человек, у которого есть аудитория, с одной стороны, он угу. становится важным источником знаний, он может работать со своей командой. Он, он получил работать. трибуну, да, микрофон. Да, он получил, да, он получил трибуну. С другой стороны, вот компания тоже, вот сейчас любая компания, она настолько успешна, насколько она хорошо учит своих людей. Угу. Поэтому вот философия ежедневного обучения и отношение к тем девайсам, к тем гаджетам, которые нас окружают, не как вот этот вот телефон он замечательный, он, он, если ты относишься к нему не как к залипателю, а как к развивателю, и ты с его помощью развиваешь своих людей. Вот это, это важно, угу. вот, именно, именно об этом мы. А какие, как вот эти ценности, которые ты говоришь, транслируются с твоими личными, ведь мы попытались построить два стрима, твоя личная трансформация из топ-менеджера, руководителя высшего звена банковского специалиста в предпринимателя. Вот где вот эти, твои как, как твои ценности сегодняшние сопрягаются с ценностями своей твоей компании сегодня? Каждый человек он э, на каком-то этапе начинает задумываться, вот какой следующий шаг мне правильно сделать. Uh -huh. И э, если это успешный топ-менеджер, он начинает думать, а как вот мне стать, не знаю, там, на ступеньку дальше. Или, может быть, мне начать что-то делать свое. А или когда? мне идти в другую Примерно компанию. А когда это возникает такая? Ну, мне кажется, после 30-35, у кого-то после 40 лет возникает. То есть в диапазоне от 35 до 40 плюс у человека явно стает развилка в жизни. Да, встает развилка, и как, как ему дальше, то есть, например, он рос в своей компании, он дорос до какого-то потолка, уперся, и а, тут возникает а, несколько вещей, которые, скажем так, вот, как нас окружает мир. Uh -huh. Мир окружает нас так, что, во-первых, далеко не у всех есть а, на рабочем месте человек, который, скажем так, наставленный. А, да? да, то есть, ну вот недавно тоже встречался я с одним, с одним руководителем, а, Говорит, ну, вот мой начальник вообще не занимается моим развитием. То есть, это ну, очень большая проблема. Вот, и а как практически раз везде, к сожалению, такое часто бывает, и поэтому а человеку надо что-то делать, ему надо как-то дальше там следующий шаг делать. Потом второй момент, что по сути так быстро меняется повестка, что то, чем мы занимаемся сегодня, уже через месяц, через два, через три, через год, через. Ну, вот, совершенно уже не актуально. То есть мы должны постоянно впитывать что-то новое и это новое перерабатывать, переосмыслять и его, его приносить. Uh -huh, то есть. Uh -huh. Обучение становится, ну по сути, там, обучение знания это, там, не знаю, новая нефть, новое золото. Это то, что постоянно, постоянно подогревает машину как компании, так и каждого отдельного человека. То есть мы можем сказать, что мы сейчас в неком новом кландайке? По сути, да. По и причем да. он без какого-либо серьезного барьера для входа, да? Здесь все зависит от твоего таланта, от того, насколько ты востребован, и от того, насколько ты последователен можно посмотреть на инстаграм аккаунты ведущих блогеров миллион два три четыре то есть это, это, очень... это уже серьезно это люди которые для которых выбрала огромная аудитория она им доверяет то есть, и за каждым блогером стоит команда стоит огромная работа над собой огромная постоянная постоянная вот переработка того материала, который они получают от жизни, в что-то, в интересный, уникальный, ценный контент. Угу. И это тоже часть обучения, тоже часть процесса, это, которая... Правильно ли я тебя услышал, что блогер – это не просто человек, который э, сидит под пальмами и что-то пишет, это человек, который постоянно работает над собой, трансформируя реальность в какую-то полезную действительность? Да, безусловно. Блогер, блогер это человек, который реально очень много работает, потому что изучить э, Тем, тему да, так, да. чтобы твой каждый следующий пост, ты не имеешь права делать проходные посты, ты, ты делаешь каждый следующий пост, должен быть интереснее. Mm, то есть ну, постоянная вот. интересность. Да. Класс. Ну, вот мы, как бы возвращаясь вот к, к теме к темам развилок, именно, ага. именно вот этих корпоративных, и связь э, личного трека и профессионального, она как раз вот наступает на этапе, когда Человек, не знаю, в возрасте 35-40 лет, он для себя ставит такие вопросы. А что мне делать дальше? Куда мне, куда мне идти? Начальник, предположим, там не помогает. И здесь, с одной стороны, это обучение, это разные бизнес-школы, с другой стороны, комьюнити, сообщество, с третьей стороны, наставники. То есть мы уже берем знания не там, где они, скажем так, раньше водились. Угу. Раньше вот работа, я прихожу к своему начальнику. Как мне дальше развиваться? И он Это, тебе подходит. И тебе, по в принципе, говорит: слушай, ты вот там через два года ты станешь там старшим экономистом, потом таким экономистом. Сейчас э, мы берем знания э, там, где, там, где оно есть. Uh -huh. Человек идет в эти места силы, где этот, знание раздается. Да, где знание раздается, поэтому столь популярное сообщество, столь востребованы наставники. И, э, и человек, уже исходя проанализировав себя, свои сильные слабые стороны, определив, там, скажем так, свою личную миссию, чем ты, ты, ты, ты, ты, о чем ты знаешь лучше меня, uh -huh. вот. он уже делает следующий шаг, он уже делает шаг, и он развивается, возможно, в своей профессиональной среде, возможно, он э, уходит в другую компанию или он становится предпринимателем. Как это случилось со мной? Кстати, возвращаясь к тебе, ведь, ты знаешь, важнейшие события нашей жизни, они не э, приходят к нам в виде знаешь, кортежа с мигалками, там вот-вот сейчас появится вот это решение, они хлоп, и они уже есть. Что явилось в твоей жизни такой точкой, после которой ты реально представил свою карьеру, что уже не карьера, а это уже что-то другое раз, и предпринимательство, это другая реальность? Работая в банке, я всегда смотрел на то, как устроен бизнес. Потому, что я общался с компаниями, с крупными компаниями, с мелкими. По сути, сейчас комитет, каждый, каждый, это... каждый комитет. И мне было интересно залезть в голову этих людей, вообще, что ими что им руководствуется. Это такая неопределенная среда. Это так все, это так все сложно. Это... Тебе тогда казалось, что это другие люди? Но они есть другие. Ну, теперь-то ты тоже предприниматель? Я пока делаю первые шаги. Я поэтому даже мало где пишу и говорю себе, что я предприниматель, я скорее начинаю начинаю, скажем так, выйти в этот пиджак и под эту шляпу заползать потихонечку. Меня восхищают успешные предприниматели, потому что это люди, которые живут в мире тотальной неопределенности. Потому что даже умы, ну, сколько компаний порядка 2,5 лет, я в ней. Самой компании около 9 лет. Но за эти 2,5 два, два, два года мы сделали очень много уже так называемых пивотов, разворотов. Когда мы шли туда, потом мы поняли, так что-то мы как бы не туда идем. Раз повернули не просто там на 2 градуса налево-направо, а повернули, повернули достаточно серьезно. Были большие повороты. То есть мы отходили от тех. Модели, которые, ну, которые вот мы посчитали, что они не Я, очень сразу, успешны, я сразу вспоминаю свое обучение в бизнес-школе Сколку, и к нам профессор приехал и говорит: ну что, ребятки, вы думаете, что тратегия это прямая дорога? Нет, это блуждание в лабиринте. Вот, Так и есть. Поэтому я, приглядываясь к этим людям, ну, в какой-то степени, наверное, желание быть одним из них во мне пересилило. И кроме того, вот то, о чем я тоже своими коллегами часто говорю: бизнес когда ты, когда ты уходишь из корпоративной среды в предпринимательство, нужно уходить не из, а куда-то. Потому что если ты уходишь из, потому что у тебя начальник позволит, тебя не понимает, От, он да, тебя. Да. То есть, когда человек уходит, бежит откуда-то, то ну, как бы тут. Вероятность куда-то. Весь твой ад всегда с тобой mm -hmm. И весь твой рай с тобой. Вот. Поэтому, а если, если что-то его привлекло, вот меня тогда, когда я работал в БКС, меня очень сильно привлекло, скажем так, бизнес-модель цифрового обучения, когда можно с помощью цифровых инструментов обучить сотни тысяч, миллионы человек. Uh -huh, uh -huh. И я понял, что и, ну, вот, тогда уже было видно, то есть я, настолько, я понимал, что знание, все, что связано с обучением, это как раз там, та, та, та, та, та новая нефть, которая будет подпитывать мир. И э, я увидел инструменты, которые, которые я хочу использовать как корпоративный, скажем так, менеджер, и я хотел, захотел быть частью этой команды, ну вот так случилось, что я и, и, я, я туда переместился. Но, но за завтраком ты мне сказал, что если бы к тебе пришел сейчас топ-менеджер, ты ему сказал: не ходи в бизнес. Почему? Э, нужно идти через сопротивление. Что это значит? Э, если ты э, построил успешную корпоративную карьеру. Надо понять, что тебя туда привело. Это же не случайно. Угу. И, например, это же твои какие-то, как ты сказал, свод мишен. Да, да, например, я вот ни капли не, скажем, не перечеркиваю свой банковский опыт. 23 года это предправление трех банков, это сеть директоров, это масштабнейшее решение, это работа с умнейшими людьми, скажем так, не только страны, но и в целом там. Мира. Отрасли и мира, да. Да, да то есть это, это, это действительно очень интересно. И э, если человек может по-прежнему состояться, надо понять, что является причиной, почему ты смотришь, на, на, скажем так, на страну. Э, очень часто и в большинстве случаев бывает так, что у тебя, например, перестали замечать, у uh -huh. тебя есть какой-то конфликт с начальством, с коллегами, задача, которые тебе поручили, она неинтересна. И э, сначала э, следует предпринять шаги, как бы максимально именно на своем месте, может быть, перейти в другую роль, поговорить, пойти к начальнику сказать, слушай. Товарищ, вот как бы такая-такая ситуация. Давай, давай мы с тобой это обсудим. Вопрос. А вот твоя команда топ-менеджеров? Были ли когда-то случаи, когда кто-то из них хотел уйти в предпринимательство или что-то еще? Помогал ли ты им как-то вот найти себя? У меня, был, у меня почти не было таких случаев. То есть переходов из корпоративного мира в свой бизнес, Таких, вот сейчас переходов таких все больше. Все больше и будет. То да, есть, это тренд возникающий? Это тренд того, что, наверное, и финансовый, финансовый сектор сильно меняется. И того роста и тех задач, которые стояли, скажем так, перед нами 10 лет назад, в да. 90-е годы, когда, по сути, мы создавали да. рынок, или это был, может быть, там 2005-2006 год, когда вот мы банк продавали, был огромный спрос со стороны западных партнеров. Да, вот да, сейчас да, да. рынок более тяжелый, более вязкий. И, скажем, когда есть рядом активно развивающийся мир IT, мир того же самого цифрового обучения, то ну, он манит как То, то есть, как по как сути, мы можем сказать, что классический бизнес, в том числе и банковский, это бизнес, где ты полируешь детали, да, оптимизируешь процессы, чтобы стало лучше. Там. Тут уже нет никакого глобального взрывного развития. А предпринимательство позволяет тебе, в принципе, создавать взрыв там, в любой отрасли, которую ты хочешь. Все от тебя зависит. Пожалуй, так. Вот, с другой стороны, конечно, финтех-стартапы, которые сейчас появляются и там, в Великобритании, и в России что-то что происходит. это, Я уверен, что пройдет какое-то время, цикл снова развернется, и финансовый, финансовый рынок станет по-прежнему вот столь же интересным. Угу. Есть, но это, а, это происходит всегда циклически. Но это, это, это действительно циклически. Опять к тебе, чтобы через тебя пойти к нашей основной теме ⁇ корпоративное обучение. Много ли ты учился в своей жизни? Постоянно учился. То есть мне всегда хотелось какой-то кусочек знаний присвоить. Есть, это Можешь были... ли ты какие-то основные вехи своего вот формирования как профессионала, привязанные к обучению, какие-то, допустим, накидать, чтобы мы посмотрели, как это тебя трансформировало? Угу. Хорошо, давай так. В институте. Институт какой это был, институт? Это был Московский авиационный институт. Угу. Я закончил факультет, экономический факультет. Параллельно я учил французский, и действительно это было здорово, 4 года, которые я провел. Еще мозги ты у меня работали хорошо. Комон сова. Очень полезно в Париже с таксистами. Отлично, отлично По крайней мере, тебя не обманут. Французы, если ты говоришь на их языке, они просто. Млеют. Но они сразу же ощущают, что ты свой человек. Там мной можно поделиться и рассказать про то, как таксист мне рассказывал последнюю мою поездку. Это буквально было за три дня до желтых жакетов, как им тяжело живется. И ты понимаешь от, от реального человека, как, как, как, как на самом деле все. Я приведу тебе пример. У меня сын с первого класса учит французский язык в школе. Обычная школа, которая рядом с нашим домом. И он никак не мог научиться разговаривать. И мы нашли какой-то французский лагерь, запустили его туда, во Францию, он начал разговаривать. И потом поехали в Париж. Гуляем по лицейским полям, присели на скамечку и сток, сидит бабушка. А он вроде как ребенок, вроде как я говорю, ну поговори, ну поговори, ну поговори. Я его уговариваю. Короче, поговорил. Так я его потом оторвать не мог. И бабушку от него, и его от бабушки. Вот насколько ей было приятно, что с ней поговорили по-французски. Она ему всю свою жизнь рассказала. В французский ну, вот это видишь, Да, да, да, да. да. Вот Итак, видите, и кстати, вот языки лучше учить. Вот как можно раньше. Да, это сейчас, факт. Я уч, сейчас я учу немецкий, и он у меня действительно идет. Тяжеловато, да? Там по понедельникам я занимаюсь в 8 вечера у меня урок, я уже все почти по сплю. Но на самом деле реально трудно. То есть гораздо учился легче. То есть, после, после института у меня было достаточно большое количество разных стажировок. Насколько тебе хватило этого топлива институтского? На год. На год. А что было дальше? Дальше была стажировка. Я понимал, что те темы, чем живет бизнес... Это совсем далеко от того, что было от в классическом да, Потому что, например, я работал с креативами, гарантиями, там, международными операциями. Это, не это, не было, это было вообще далеко, и мои преподаватели, в мои, в принципе, про это не очень знали. Угу. Вот, при всем уважении Где к ты к ним, черпал знания? Тогда я ездил на стажировку, это была трехмесячная, трехмесячная стажировка в Бельгии. В крупнейшем банке я сидел непосредственно там в отделе. Ездил в Кёльн, в Амстердам, общался с командами, То есть, ручками все делал, да, и а. видел, как делают ручками другие. Ну как? Сначала это как обычно начинается стажировка. Ты приходишь, тебе говорят: слушай, ну ты в принципе классный парень, вот тебе вот столько книг, читай, читай. Ты читаешь, потом ты начинаешь понимать, что в принципе скучно. Это на французском все было? Бельгия же ну, по -французском французском, да, на французском, ну, да. в основном французский язык тогда был. И ты приходишь, ты начинаешь как бы вопросами людей донимать. А это что? А это что? Потом они понимают, что от тебя не вязаться, они начинают тобой заниматься. Что, в принципе, ну как вот власть, она берется. Ты же мог бы и отсидеться, с другой стороны. Ну как, и власть берется силой, но и обучение, знания берутся силой. То есть, если тебе надо, ты просишь. Если тебе надо, ты должен переть как танк, ага. заставлять людей с тобой считаться, с тобой заниматься. Вот я тогда, ну, вот, в общем-то, я считаю, что я с этого обучения получил все, потому что я, ну, по сути, заставил людей со мной со мной поделиться. Насколько хватило топлива этого? хватило лет на пять что дальше после этого был после этого было я почувствовал что я сильно чувствую и потом у меня начался самое начало нулевых годов мы только что сделали буквально реструктуризацию это в импоксе. я тогда еще был в российском кредите переходил импакс да и импакс делал первые первые шаги осторожные и тогда я два с половиной года учился в литературном институте. Ух ты! Да, у меня было пять семестров заочных. Это имя Горького, который? Конечно. Ух, да, ничего себе. <laughs> вот. Это фундаментальное образование. Кстати, мало, мало кто знает, что очень многие профессора, преподаватели университета, например, Александр Сергей Чарлов, совершенно фантастический профессор истории, он преподает и в литературном институте, и в МГУ. Ого. То есть, там совершенно фундаментальная школа, то есть несмотря на то, что я был заочник, у нас у меня, у меня, там, раз в месяц а, проходила там, такая сессия, в которой я должен был писать работы. И это вынудило меня, это мне дало две вещи. Во-первых, дало круг общения. Ага. А, люди, с которыми я общаюсь до сих пор, поэты, писатели, совершенно как бы, ну, другой круг людей, а, они, вот, совсем не бизнес, да, они, они, они совсем не про бизнес. Они совсем не про бизнес, но с ними дико интересно. Потому что это ну, вот просто они очень интересные. Сразу бугает, я это мастер Маргарита, да? Ну нет, это другое. Потому что как бы ты общаешься вроде обычный человек, а потом он напишешь такое, что ты думаешь. Это же просто гениально. Это не экономика, это не финансы, это вот круг общения. А что это дало тебе с точки зрения твоего мышления? Вот как раз это второе, кроме круга общения, это фундаментальные... То есть, например, я столько книг, сколько я прочел за эти два с половиной года, я никогда не читал. Uh -huh. что я прочел всего сожениться на французскую литературу, там писали работы. Я прочитал очень много классики. Я, я, у нас был великолепный предмет, связанный с фольклор, фольклором. То есть, фольклористика была там, такая зуева преподаватель. Это было дико интересно узнавать uh -huh. русские uh -huh. вот эти причитания все. То есть, это что-нибудь uh -huh. из причитаний? Причитание не помню, но у меня есть прекрасная моя, э, скажем так, близкая подруга Лета Югай, она великолепный э, иллюстратор, она большой специалист по вологодским плачам, так что если у тебя будет желание плачей изучить. Знаю, к кому обратиться. что было дальше после Литреса? Потом было, скажем так, около 9 лет очень резкого и бурного роста. Это импекс это зампред по малому среднему бизнесу. Да, то есть это был импекс. На Райфайзен. полтора года работал в Райфайзене, потом было порядка пяти лет руководства TP. И в 2011 году, скажем, когда мне было 35 лет, я пошел, это тоже случилось достаточно случайно. Я пошел учиться в Гарвард. Да, а это Мы случилось, случилось так. Мы сидели с моим близким другом Владимиром Соловьевым, управляющим, управляющим партнером компании Эвика. Э, одним из ну, там, потрясающих таких тоже бизнес-тренеров. Я говорю, слушай, давай пригласить. Поехали меня. в Город. Угу. Поехали в Город. Я говорю, поехали. В итоге получилось так, что тогда Володь закрутили дела. А я в итоге поехал. И на самом деле это мне было дико интересно, потому что. Какой курс ты брал? Я брал курс AMP Advanced Management Program. То есть, по сути, это Executive MBA. В Гарварде как такового Executive MBA нету, а есть вот программа только Сколько лет? Ну, тут как раз не То есть, это постоянно, это два месяца. Два месяца. Ты мотался туда, или там ты живешь? Живешь там? Ты живешь каждый день. Это, по сути, по воскресенье. То есть начинается в 7 утра. Заканчивается все, типа в одиннадцать вечера, когда ты там с компанией. Ты живешь ливинг Два человек. месяца с таким режимом. Это, это, это реально тяжело. Как тебе удалось управлять компанией и учиться? Это был уже мой пятый год работы в банке. У меня была сформирована команда перед... Отрезом. И собственники поддержали тебя? Собственники поддержали и банк частично там половину оплатил. Класс. То есть, это, в принципе, я очень благодарен действительно собственникам банка, что они. Угу. Uh, то есть это действительно хорошая политика, когда компания оплачивает именно обучение своих сотрудников. Uh -huh. Это правильно. И мы тоже, как вот сейчас, наша компания, мы тоже с удовольствием отправляем наших сотрудников uh, учиться. Потому что желание учиться это, ⁇ это, по сути, человек добровольно uh, принимает на себя очень серьезные... Самая главная потребность любого сотрудника ⁇ развития, Мы с тобой об этом, ну, ты прям с да. самого начала сказал. И Харвард, это пока на сегодня последняя точка в твоем, или что-то еще уже было? А, Гар, Гарвард, ну, в двух словах, тоже, что, он, что он мне дал, uh -huh. то есть, действительно полезно, uh -huh. вот подобного рода программы, они, они полезны людям, которые взаимодействуют. Я был самый молодой из всех, из всех 240 человек, которые были на курсе. Средний возраст 50. А, средний возраст был примерно 40, да, 50, около 50 лет. И люди не стесняются учиться? Абсолютно, абсолютно. абсолютно. 40 стран, 240 человек. Мне 35, я самый молодой. И в основном. Это были собственники серьезные Это уже, нет, да? это в основном это был топ-менеджмент крупнейшей а, компании. Топ угу. Это был совсем-совсем топ-менеджмент. Это, это экзактив, те люди, которым директор, нужно да? было, да. То есть, сейчас я смотрю даже по, там, по соцсетям, большинство из них они сделали следующий шаг: они стали главами компаний. Или пошли в борт, да? Да, или пошли в борт, но в основном многие из них стали, стали. стали да, SEO тех или иных, своих компаний, других компаний. То есть для них это был какой-то серьезный шаг перед тем, как занять э, руководящую позицию. Uh -huh. Вот. А, ну а дальше что? Дальше э, вот то, что я сейчас делаю в предпринимательстве, это для меня совершенно новый шаг. Это твоя жизнь сегодня школа. Да, и сейчас, например, там, по понедельникам у нас проходят стендапы, uh -huh. мы обсуждаем как раз скилл-кап. То есть, <coughs> вот то, что происходит в компании сейчас, те молодые разработчики, дизайнеры, продукты, там, тестировщики, тот вот, вот, вот, вот те слова даже, которые, то есть, многих слов я просто и не знал раньше, такой там рендеринг или какой-нибудь там, что-нибудь еще такое. То есть, я жил, я жил в другом мире. А сейчас ситуация, когда э, вот... Ты читаешь про agile, а на самом деле agile – это не надо читать, просто жить, надо это делать, как бы метод жизни. Надо это делать. метод жизни, когда у тебя ситуация постоянно меняется. Ну и плюс я учу немецкий. О, да, немецкий. Итак, я предлагаю тебе следующий аттракцион наше радио. Я сейчас проговорю твои стадии обучения. И твои э, карьерные ожидания, что ты получал. И попрошу тебя сформулировать некий м, мануал для человека топа. Вот понимаешь, еще важный момент. Обучение, э, что ты что делал в карьере, насколько тебе хватило. Вот это все увязать в некую фразу, которую мы попытаемся сейчас подарить нашим радиослушанию. Итак. Неожиданно, давай. Да, я же коуч. Институт мои, экономический факультет плюс французский язык, хватило на год. Для того, чтобы стартануть свою карьеру в банковском бизнесе, а потом тебе потребовалось больше. Ты поехал в Бельгию для того, чтобы сам в практическом поле зрения получить все, что нужно. И этого хватило уже на пять лет. Качественно разные два обучения, классическое и практическое, но длительность действия разная. Потом получился литературный институт, который кардинально расширил твое сознание с точки зрения вообще словесности и общения с этим кругом людей. И это хватило тебе на 9 лет. Ты там прошел и Импекс-банк, был зампредом, и Рейфайзинг-банк, и поступил и стал председателем правления ОТП-банка. И здесь после уже сформированной команды в ОТП-банке ты принимаешь решение, поддержанное акционерами, поехать в Гарвард-университи, и это дает тебе абсолютно новый взрыв фантастической информации, видя, как в том числе твои аламни, развиваются, и ты сейчас переходишь из корпоративного мира в предпринимательство, и твоя жизнь сегодня является твоим университетом. Схлопаем это все Круто. в некую… Как а... красиво все Как ты красиво все представил. Схлопаем это в некую юзерс-мануале для топа. Или для любого другого человека, который пока думает о том, как ему дальше вот personal strategy. Как это схлопнуть? Я думаю, что здесь важно всегда, ну, наверное, себя слушать. Uh -huh. есть, самое, самое главное, я понимал, что мне, мне чего-то не хватает. И, например, даже литературный институт, вот сейчас ты, ты об этом так и рассказал. Я вспомнил, что было много ситуаций в ОТП, например, когда мне это обучение помогло. что мы Каждый год мы издавали книжку. «Русские и венгры вместе», или, например, мы издали книжку, я лично уговорил Георгия Михайловича Гречко, я потратил 4 часа, чтобы его уговорить, у него был плохой опыт работы с прессой, он дал как-то интервью, там, его опубликовали, не спросив его так сказать, проверить, и он издал книжку, потом ему это понравилось, он сделал первое, второе, третье переиздание, То есть, и вот людям очень нравятся истории людей и многие потом мне из банка говорили спасибо за то что появился появилась книжка про про гречка и вот наверное этого опыта бы не было если бы если бы действительно я не прошел школу школу литературного института то есть Жизнь – это не только вот бизнес, это не то, что ты делаешь от, там, не знаю, от, от забора и до обеда. Вот. Мне кажется, если смотреть шире, если смотреть на э, какие-то следующие этапы, э, вот, и э, мне очень многое дало тогда общение с людьми. То есть, вот, можно их называть наставниками, можно их называть, э, скажем так, близкими товарищами, можно их называть близкими личным советом директоров, но общение, общение вот с этими людьми тот же самое Володя Соловьев, он мне просто сказал, слушай, поехали в Гарвард. И э, он не просто сказал, он познакомил меня, он, он привёз профессора, из, который преподавал и в Гарварде, и в Ансиаде, мы поужинали вместе. И меня общение с этим человеком вдохновило. Я понял, что вот, там, он носитель очень крутых идей. То есть, э, и, э, скажем, вот, э, вот, эта, вот эта звезда такая путеводная в лице этого товарища, она сказала мне, что, наверное, это надо преодолеть вот, Как ты говоришь, те сложности, связанные с управлением команды, надо подумать, как тебе построить процесс так, чтобы ну, там, команда без тебя жила два месяца. Вот, Наверное, это слушать себя и, ну, и слушать людей, которым ты доверяешь. Супер, супер. Добавлю лишь только, только знаешь, как бы так, рамочку добавлю красивую, что сказал. Помнишь знаменитую речь Стива Джобса? Он говорит, ребята, где бы, как, как бы вы сейчас могли пользоваться прекрасными шрифтами, если бы я когда-то не пошел на каллиграфию? О, точно, точно, да. Да-да-да. Я тебе еще дальше хочу раскрутить, так сказать. Смотри, ты был в корпорации и перешел в из был заказчиком обучения для топов, а перешел в компанию и обучаешь топов, будучи контрагентом корпорации разверни то, что ты сказал, для компании. Вот если бы мы, ты сейчас, если бы, например, мы поменялись бы местами, представь, что ты бы пришел HR-директором в работе, а я бы был про, я говорю, Алексей, напиши-ка мне, пожалуйста, стратегию обучения. Как бы ты сформулировал вот эту стратегию обучения для современной компании сегодня, исходя из того, что ты сформировал только что для себя, на твой трек обучения? Я бы наложил это на несколько вещей. Во-первых, на время. Сейчас приходят, приходят молодые ребята, которые привыкли получать контент здесь и сейчас. Uh -huh. Им захотелось что-то узнать, они пошли уже даже не в пусковик, они пошли в YouTube, они пошли там в Instagram, они узнали, они посмотрели, они какой-то визуальный ряд получили. То есть, обучение должно быть как минимум столь же интересным, как то, что предлагается, скажем так, социальными сетями и, и, и там, YouTube, то есть это вот первая история. Вторая история. Оно должно, быть, оно должно быть релевантным, оно угу. должно быть современным. Связь с тем, что человек делает. Получ... Мы сами, вот та компания, которая, в которой я, скажем так, я с владельцем которой с я ключом. являюсь, и где я работаю, да. да, компания уже достаточно много лет, то есть я присоединился когда уже к зрелому коллективу, и мы сначала занимались, скажем, пять лет назад, мы делали полуторачасовые, двухчасовые, длинные курсы, которые сотрудники на компьютерах, скажем так, читали. Но, во-первых, ты сидишь за компьютером. Что сокращается. В принципе, у тебя время, полтора часов тебя нет. Тебе через пять минут, тебе звонит телефон, тебе звонит начальник, а где моя таблица? И ты, в принципе, забываешь в середине прохождения курса, о чем был курс, ты как-то его проходишь. В принципе, потом у тебя из головы вылетает радостно, так сказать. Все, как бы галочку поставил, до свидания. На самом деле важно то, как, насколько ты будешь применять знания. Uh -huh. Поэтому микрообучение, маленькие форматы и все обучение так или иначе переходит в телефон, который опять-таки либо, либо, либо это залипатель, где мы сидим в социальных сетях, либо это развиватель, который помогает нам учить английский язык, там, не знаю, немецкий язык, который помогает нам те или иные навыки получать. То есть, Две вещи, то есть это, скажем так, наставничество и корпоративное наставничество, без этого никуда. Когда есть у тебя… Я вот сам недавно, сидя в кафе, подслушал разговор, как такой официант, уже умудрённый опытом, учит девочку молоденькую. Был безумно интересно, он какие-то говорил такие интересные лайфхаки, говорили недостаточно громко. Ну, я не мог не прислушаться. Но это было прям круто, потому что это как раз была одна из сетей, где мне всегда очень нравится, где прям вот видно, что сотрудники обучу, обучены. То есть должен быть наставник, но на постоянное какую то на ежедневное, на ежедневное обучение нужны маленькие форматы. Нужна постоянно свежая угу. информация. То есть даже вот среди наших клиентов Skill Cup, там, например, есть там компания 2 уважаемые. Там, по сути, каждое подразделение, там и юристы, и комплайнс, и безопасность, они создают небольшие элементы контента, которые транслируют в компанию. И, по сути, каждый сотрудник компании, он знает, чем живет вся компания. И это не разовое обучение, которое проходит не, не раз в год, вас соберут там в зале, а это постоянная жизнь. А смотрите, у нас еще вот это появилось, а вот, смотрите, вот такой вредоносный вирус, а скажем, вот а вот такой новый закон, а вот такая, скажем, у нас штучка, там, не знаю, в корпоративной культуре. И для сотрудников есть ощущение, что, во-первых, они работают в огромной компании, каждый э, делится с ними кусочками знания, и это происходит не раз, называется, так сказать, в году, а это происходит, по сути, каждый день, каждую неделю. И вот э, две, две вот этих, скажем, если резюмировать, это Ежедневное обучение лучше теле через телефон, потому что он ближе всего к нашему сердцу <с <с <с карману, <с да? Вот. И э, корпоративное наставничество как формат, как именно как, как система, как институция э, системной передачи знания от более опытных людей и менее опытных. Вот эти две, вот эти, вот эти как бы в моей стратегии, которую я тебе принесу как представитель правления, я тебе дам два, два трека. Первое: так сказать, ежедневное обучение. Второй это наставничество. Круто. Спасибо. Супер. Будем заканчивать эфир через 10 минут, не поверишь, который пролетает время эфира Потрясающе. мгновенно. Скажи мне, пожалуйста, о современных трендах вот в обучении. Я помню, знаешь, я тебе поделюсь своим впечатлением, что в 90-е годы, может быть, ты помнишь, появился первый шлем виртуальной релизы VX1. Это был 95 или 96 год. Потом они исчезли. Потом вновь вернулись. Как ты считаешь, вот вообще тема VR, насколько она сегодня в виртуальной реальности, вот в обучении она, ну как вообще применима? Я думаю, что количество областей, в которых применим VR, сейчас ограничен, но он постоянно растет. Я думаю, что технология очень, очень перспективная. Например, очевидно, что в тяжелом машиностроении, в стройке, в, там, в медицине условно он применим, где нужно показать, скажем, каким образом проводить операцию, чтобы обучаемый, по сути, через виртуальную реальность, Увидел, как там сшивать ткани, Ух вот ты. эти вот вещи. То есть, то есть я... потрогал вроде как будто бы своими руками. Да, то есть да? действительно, ты никого там не разрезал, но ты все это увидел. Мне рассказывали про удачный опыт использования этой в ипотеке, когда приходит заемщик ипотечный, надевает VR-очки, и он видит уже, он может Пройтись в виртуальный тур по квартире, он может выбрать. Да, себе да, да, да. Сегодня вот недвижимость они продают именно этим образом, да. Вот, мне кажется, в продажах и в обучении, ну пока еще технология достаточно молодая. Угу. Она, дороговато. Она, да, она, она дороговата, да, потому что надо купить очки. То есть это все пока. Я думаю, что это точно, точно за ней, за ней будущее. Вот вопрос, насколько там далекое, близкое. Угу. Это это пока непонятно. Угу. Что еще ты для себя видишь как трендами в обучении? Я думаю, самый главный тренд сейчас это, это вот то, как, например, мы вот воспринимаем информацию. Например, у нас же газеты не заменили, например, там, телевидение не заменил газеты, или интернет не заменил телевидение. То есть, каждый канал, он, скажем, занял свое место. Вот сейчас наиболее прогрессивные компании, они используют, по сути, вот так blended learning, то есть... Есть все элементы обучения, тут есть и, и, и мобильное обучение. Блентов слово смешивать, да? Да, по сути, это по сути, такое смешанное обучение, когда есть и мобильное обучение, и онлайн обучение, и очное обучение, и, и работа с коучами, работа с наставниками. То есть, по сути говоря, все элементы, так или иначе, как бы, они находят в экосистеме компании свое применение. То есть ни от чего не отказываются, все вбирают, все преобразуют. И получается очень такая красивая, богатая палитра. Угу. И э, вторая история, это действительно такой вот, э, э, ну как это по-английски, just in time, по сути, когда... Здесь и сейчас, да? Когда знание надо дать здесь и сейчас. То есть, и э, э, как вот в школьном обучении, очень важно, э, сейчас все более э, специалисты большинство сходятся на то, что важны первые пять лет, угу. первые 4-5 лет. То же самое и сотрудникам, дикий фокус на адаптации. Дикий фокус, потому что адаптация, большинство сотрудников отваливаются на адаптации. К сожалению, большому моему сожалению. Вот. И вот, наверное, это, пожалуй, я бы сказал так, главный тренд, потому что и этот, скажем так, тренд, он даже повернут на, на, на первый месяц перед, перед адаптацией. Сейчас многие компании озадачены на как так называемый, сделать там такой э, э, предварительный курс для тех людей, которые, При например, ещё, да? такой, э, такой преадаптация, когда человек еще, например, не вышел на работу, но его начинают уже через мобильное устройство, например. Или прокачивать, чтобы сократить же это время, да? Его начинают прокачивать, его начинают вовлекать, его начинают в эту корпоративную культуру, вовлекать, естественно, с ним пока не могут поделиться никакой конфиденциальной информацией, но тем uh -huh. не менее, ну, и может, уже, уже ему что-то дает супер, uh, uh, я буквально тебе два слова скажу, что uh, мне однажды мне абсолютно поменял мое сознание к вообще к обучению людей Дима Прохоренко, uh, один из ичаров IBS, uh, о чем он сказал, что ребята считайте точку безубыточности сотрудника и мы, я говорю, а что это значит? А это значит, когда после приема на работу твой сотрудник тебе принес столько денег, сколько ты на него затратил. То есть, когда его увольнение для компании безболезненно. Он говорит, в Макдональдсе а это может быть две недели. У нас, например, это может быть два года. Так вот, все, что пропало до 2 года, это значит чистые убытки. И когда ты это начинаешь осознавать, то это абсолютно круто. Угу. Так вот, каждый круто. должен знать точку безубыточности своего сотрудника, и тогда понятно, почему компания старается еще заранее в него начать вкладывать, чтобы сократить вот это разрыв. Буквально два слова. Что ты думаешь про дизайн-финкинг как тренд сегодняшний в менеджменте и про коучинг? Uh, начну, с, начну с коучинга. Uh, коучинг, uh, мне кажется, это область, которая достаточно глубоко про, про человека. Uh, я бы сказал так, что если, например, взять там, тренеров, наставников и коучей, то тренеры и наставники, они скорее про бизнес, потому uh -huh. что тренер он даст тебе скиллы. Наставник, он тебя, скажем так, поможет тебе вытащить. Он поделится личными историями, поможет uh -huh. тебя вытащить на, личный, на, на новый уровень. Коуч это человек, который поможет тебе лучше понять, понять себя, докопаться, каковы истинные мотивы тех или иных поступков. Мне кажется, коуч это больше про жизнь, а, скажем так, наставничество и тренерство это больше про бизнес. Правильно ли я понимаю, что жизнь, она была всегда, просто мы этому не уделяли должному внимания тогда, а теперь начинаем возвращаться? Ты то имеешь в виду? Ну, то есть, я имею в виду, что коучинг – это, это вещь, потребность, которая была всегда. Просто мы ну, отрезали этот элемент, ну, человек – это потом, когда-то про человека. Только про знание раньше было, модель. А, модель, не, пожалуй, да, но, с другой стороны, вот раньше был темп совершенно иной раскачки, то есть, который сейчас, например… Ну, меня, меня удивляет, например, что многие из моих коллег по, по Гарварду, кто-то из них работает 30 лет в компании, кто-то 35 лет в компании. То есть, то они есть, работают долго. А... Мобильность там гораздо меньше. Поэтому вот на этом уровне, скажем так, раскачка гораздо идет медленнее. У нас, когда, когда срок работы в компании 2-3 года, то действительно… никогда. Вот, вот некогда. Поэтому а, на… А, на первом этапе тебе нужно, вот, нужно тебя максимально там, на адаптации, на преадаптации, надо включить. максимально тебя включить. А потом на этапе, когда ты вдруг, например, подработав 4-5 лет, ты вдруг там, не завис, то тебе нужно как-то вот, ну, дальше тебя вовлечь. И э, работа коуча, работа наставника это максимально помочь человеку. Ну, скажем так, ну, не совершить тех шагов, которых он потом будет жалеть. Спасибо тебе большое. Я в оставшиеся две минуты хочу подвести итог. Итак, сегодня Алексей Коровин рассказал нам о двух потоках. Первый поток – его личного развития, связи с обучением. И второй поток – как корпорации могут увеличивать свою жизнь, прибыль, эффективность, рой капитал, все что угодно через обучение. Так вот, самыми главными выводами для человека, который должен постоянно учиться – слышать себя слышать людей других, которым ты доверяем или сформировать свой собственный совет директоров, то есть тех людей, которыми тебе доверяются. Жизнь – это не только то, что ты делаешь здесь и сейчас. Жизнь – это то, что может тебе пригодиться в любой другой момент, как сказал Стив Джобс, никогда бы не было таких красивых шрифтов в Маке, если бы он не учился эм, каллиграфии. каллиграфии. И, конечно, это общение с людьми. Это тренд для человека. Слушайте себя, старайтесь слышать других и постоянно испытывайте жажду. Для компании абсолютно современная стратегия обучения персонала в любой компании, которую презентовал Алексей Коровин. Это ценность времени, когда здесь и сейчас, это релевантность обучения, современность. Четвертое – это микрообучение и ценность времени. И пятое – это мобильность, то есть быстро здесь и сейчас, прямо там, где человек живет в мобильном телефоне. Причем на это все накладывается ежедневное обучение и корпоративное наставничество. Мне кажется, мы потрясающий. прекрасно потрясающий. поговорили. И, очень, очень хороший рэкэп. Да, и <свят> я считаю, что вот если большинство людей, а это предприниматели, собственники, да, послушают об этом и немного посмотрят в сторону развития своих людей, откроют свое сердце для того, чтобы понять, что люди, приходящие к ним на работу, не просто для того, чтобы выполнять действия, это то, чтобы и развивать их, мне кажется, в целом наша экономика в России, и вообще жизнь в России станет лучше. Ну, не могу не согласиться. Значит, спасибо а... тебе огромное. Это был Алексей Коровин, финансист, сооснователь компании SkillCup. Большое спасибо, было очень интересно. Спасибо. Доброго дня. Всем.